Если девочка не умеет злиться, она и любить не умеет. Если она не умеет отвергать, она и принимать не умеет. То есть это, это связанные вещи между собой, ненависть и любовь. Если вы не можете кого-то искренне ненавидеть и говорить про это, вы и любите как-то наполовину. Так вот, а да, так, наполовинку я люблю, там чуть-чуть там зайду, там и все. Задача, чтобы вы позволили вот этой энергии быть в вас потому что вообще вся реализованность э, ну не знаю вот творчество самовыражение оно начинается вот из этой животной энергии которая приобретает как бы адекватную социальную форму проходя через разные чакры скажем так вот она у нас как бы берет с самого низа если вы, например, направили ее сюда, вы можете тогда руководить. Направили ее сюда, можете там песни петь, рисовать, стихи писать, рассказывая что-то, знания давать. Я имею право быть плохой, злой, непослушной. Я имею право не соответствовать чужим ожиданиям. Потому что вы никогда не станете доброй, хорошей, послушной, покладистой, если вы эту темную сторону не приняли. Послушание это добровольное согласие с волей другого. Если вы свою волю не выражаете, вы и согласись толком не можете. Вы просто будете страдалицей, мученицей, терпилкой. А потом скажете, что мужики – козлы. Вот. По сути, это позиция жертвы. Жертва не может выражать агрессию, не умеет выражать агрессию. Потому что боится сама, сама себя, по сути, боится. Сама своей же силой и боится. Угу. И вам нужно дать себе право испытывать негативные чувства. Вот согласиться с тем, что... Я имею право испытывать негативные чувства, я имею право злиться, я имею право быть недовольной, капризной, все не нравится. Вот как-то вот кусаться так вот. Потому что вся тема с подавлением агрессии начинается, когда вы себе запрещаете. Вот это, запрещаете этой энергии быть. Человек осознанный может выбирать. Вот вы про Буду слышали притчу? Не рассказывал вам я, сейчас расскажу. Жили-были жители в деревне. Вот. И э, в этой жители поселились какие-то демоны-монстры, которые стали там грабить, убивать, что воровать, там, пугали там всех, обижали. Жители расстраивались, пойдем к Будде, спросим, что с ними делать. Может быть, он нам поможет. Ну, а буд такой благостный всех любит там сидеть, медитирует там э, на горе. Говорят, слушай, будто разберись там, что такое, вот они пришли, мучают всех, убивают, грабят, э, пугают, страшные такие демоны-монстры. Может, поговори с ними, там, не знаю, что-то сделай. Хорошо, не вопрос. Приходит, говорит, уважаемые товарищи, монстры, демоны, там, уродцы, могли бы вы как-то ну, перестать жителей терроризировать бедной деревни? Они такие, слышь, Будда, иди отсюда, мы сейчас тебя тут сожрем вообще, мы посмотрим, мы демоны, блин, мы страшные, а ты кто такой? Тогда Будда превратился в еще более страшного и большого демона, напугал их всех, и они разбежались. Чем больше вы э, познали свет, тем больше вы можете и тьму познать. Это связанные вещи. Одно без другого не существует. Просто Будда как бы мог быть демоном, но им не был по своей, своей воле.